Ну что народ, еще раз всем привет Заключительный видос по поводу прокачки оперативников Мы проверили уже штурмиков, поддержек медиков Соответственно, на последней очереди у нас остались снайпера Но не последние по значению Напоминаю, группа ProCalibur, моя группа, заходите туда Самые свежие новости, соответственно, проходите на вк Новая стриминговая платформа от ВКонтакте Вроде интересно, я там, кроме, провожу розыгрыши Так что заходите, поучаствуйте, помогите мне там своей активностью но давайте прям по оперативнику. Но это тестовые билды без учета навыков, то есть неполноценный билд, а просто первичная прокачка оперативника. Как бы я это хотел видеть я. Ну а дальше же будем нагонять все навыками, но это уже будут следующие видосы. Поехали. Первый у нас снайпер. Так стоять. Увеличение скоростного остановления способности или увеличение урона в голову способности. Ну увеличение урона в голову. Далее, стрелок. Посмотрим, что они сделали стрелком. Как и Самое интересное, по медикам немножко они прошлись, очень прикольные. Ну, серьезно по медикам прошлись. А потом, понимаешь, какой-то травник, который сам себе может теперь лечить. Ну, тоже такие прикольные штуки, потому что делали со снайперами. Так, ускорение восстановления способности нам не интересно. Ах, ты так. Шаг, что он не отрывается. Вот. Хотя вот здесь будет немножко, да, немножко смотрибельнее. Ускорение восстановления способности... Или увеличение максимального запаса, ускорение. Так, увеличение времени действия эффекта способности. Увеличение базы запаса здоровья. А. Да и так хватает. Так, увеличение радиуса действия эффекта способности или обнаружение мин в радиусе действия способности. Да, нет. Лучше увеличение радиуса, мины. Ну, конечно, приятненько, но слишком ситуативно. Скорость перезарядки. Оставление выносливости при добивании. Понятно. Далее. Ускорение восстановления способности минус 10 секунд. Либо увеличение времени действия эффекта способности. Да, нет. Например, этот... раз в 30 секунд. Я все-таки предлагаю так. Конечно, приятненько... Когда за свет и все остальное подольше работает, но чистота использования, я считаю, будет поважнее. Увеличение радиуса поражения нашей гранаты, либо увеличение урона. Возьмем по урону. Плюс один военкомплект или выносливость? Нет, возьмем так. Блин, ну хотя выносливости 500. Так, давайте посмотрим, посм... потестим, если нам будет хватать 10 шприцов. Окей, если будет не хватать, придется лишиться чего-нибудь одного. Это печально. Сокол, сокол, сокол. Кстати, вчера поиграл на твинке. Меня брат начал играть в калибр. Вот, я качал твинка, взял сокол, поиграл. Блин, что-то мне опять понравилось играть на соколе. К сожалению, там у меня аккаунт 12 уровня, и там вообще ни хрена нету, но тем не менее. Так. Так, так. Увеличение максимального запаса выносливости. И увеличение восстановления способности. Конечно, способность. способности. Стамина или на противник, короче, увечье, замедление. Тут я на сыграю, скорее всего. Базовая скорость или стамина? Стамина. Так, увеличение скорости рывка или здоровья? Здоровье. Так, уменьшение стоимости применения способности повышение кучность, то есть во время действия способом так, так кучность, конечно, так ускорение восстановления способности или увеличение времени действия способности, увеличение времени действия в два раза фактически, ну ух. так выведение, так выведение противника из строя во время действия способности продлевает ее действие на 3 секунды, жизнь, либо выведение строя противника увеличивает время на, ре... на реанимацию на 100%. процентов. Хм. Давайте подумаем. С одной стороны, это наша выживаемость, да? Но с другой стороны, у нас всегда есть с собой аптечки. мы должны вы, блин, ну. 85 или либо, либо 95, да? Продлевать действие способности, но это спорный момент, Есть еще, если смысл еще в кого-то там стрелять под действием этой же способности. Тем более мы уже в два раза ее себе увеличили, поэтому тут два варианта. Либо оперативника будет очень долго реанимировать, либо увеличение базу запад. Давайте э -э сыграем на негативную составляющую. Давайте сыграем на негативную. Конечно, очень хочется взять себе жизнь, но попробуем поиграть через негативку. Комар. комаром говорят, там неплохо поиграли с его дроном. Так, увеличение максимальной сбасы выносливости Или увеличение скорости рывка Давайте по рывку пройдемся Так, увеличение времени действия способности. понятно, вот а, Дрон дополнительно запрещает Лечение и отключает эффект щит Замеченным целям Или на цель попасть под воздействие спецсредства Накладывается эффект слабость Не, дрон, вот, вот сейчас От него хотя бы есть больше пользы Но только от того, что я за свет Ты прокинул, лишил кого-то щита и запятил еще лечиться. Мм, вообще пушечно. Вот это сейчас уже хоть есть какой-то смысл. Дополнительный прикол играть на, на снайпере есть. Увеличение, ускорение восстановления способности. Так, ускорение восстановления способности или ХП. 4 секунды, либо. Нет, давайте ХПшечку возьмем. 20 секунд, думаю, достаточно. Увеличение базы запаса здоровья или. Увеличение урона основного оружия на время действия способности. Урон, да. А тут пожертвуем десяточкой. Увеличение длительности эффектов спецсредства. Да нет, 3 хватит, но... Нет, слушай, ну, либо на 2 секунды продлить. Лерона, да, либо еще один элерон получить. Я думаю, еще один элерон получить. Далее, ускорение восстановления способности 6, это мощно, но... 100 стамины могут нам дать, либо еще один элерон. А, он же еще у нас, ну, рон 20 так себе, но, блин, ну... Нет, тут, скорее всего, ладно, нам 4 элерона хватит, возьмем все немножко стамины все-таки. Все-таки возьмем все немножко стамины, но, если честно, я задумываюсь о... Вот об этих вот двух вариантах. Но пока мы себе возьмем стаминку, наверное. Пока возьмем первоначально стамину. Блин, ну не буду я так часто бегать, правильно? 12, хотя не шприцы у нас, а... Ну... Часто. Блин, вот я вот сейчас выбрал, сейчас придется пожертвовать. Я вот сейчас задумался. Хрен со стаминой. Нет, ладно, оставим, оставим пока так. Оставим пока так, не будем расходовать. А, слишком уж... Даже если я ошибся, слишком уж ценный этот ресурс. А, кстати, брат у меня взял тень, он играет у меня во фронт. М -м -м -м, вот, сегодня спецуху поиграет. ППХ для него пока сложный, сами понимаете, да? Так, увеличение скорострельности основного оружия, время действия, способности. Но ему, кстати, понравилось очень. Тень, тень ему понравилась, по крайней мере. Движение и скорострельность? Конечно, скорострельность. Скорострельность или скорострельность. Так, амина или уменьшение разброса снаружи во время действия способности бег Уменьшение разброса. Так, увеличение брони... бронепробиваемости. Смотри, улучшение, улучшение спецсредства дает также улучшение пистолета. Ладно. Так, увеличение радиуса поражения пистолета. Увеличение максимального запаса выносливости. Блин, Я надо разработчикам... Уже... Точ... Двоих я точно заметил, на остальных, может, я не обратил внимания. Уронепробиваемость возьмем. Хотя стамина мало, но ладно, пробуем так. Так, увеличение времени действия способности, увеличение... ускорения восстановления способности или увеличение длительности. Включение длительного эффекта. Кровотечение накладываем особой чертой. Нет. Давайте возьмем плюс 4 секунды. Нацелим. Так, мы получаем метку. Включение урона спецсредства. Давайте урон. Можно, конечно, прикинуть метку, но мы сделаем это на урон. Так, понятно. Хорошо, поехали. Дальше стилет. Самый первый мой оперативник в девятнадцатом году. А, кстати, напоминаю, в ВК-плей стримы, розыгрыши проводятся, новая стриминговая площадка, а также группа калибр. не заходим, не забываем заходить, чекать новости. Патроны, спецсредства разрушают укрытие или в лечении бейкомплекта. Давайте возьмем вот так все-таки, наверное. Ускорение восстановления способности. Или увеличение времени действия способности. Минус 3. Плюс 12. Так. Патрон специально так. Увеличение урона. 3.12 в голову. Или скорострельность. Поставим себе скорострельность. Увеличение урона от эффекта способности. Или здоровье. Увеличение скорости передвижения при использовании пистолета. А, увеличение скорости передвижения, если мы используем наш дробовик. Емкость магазина. Что? Это дает нам емкость магазина. Серьезно. И это тоже дает емкость магазина. Ты че, серьезно? Ну, мне просто как это работает? Это либо глюк, либо какого хрена? Увеличение времени действия способности или увеличение базы запаса здоровья? Блин. На... Ох, вы... надо стараться выживать, но зато нормально наносить. Так, увеличение урона от эффекта способности. Блин, ну это косяк на косяке, а. Ускорение восстановления. Ускорение восстановления способности. Применение. Время восстановления. Слушай, ну, по факту это бесконечно. Действует она 16 секунд на восстановление. нам 2. Это, это всегда будем по, под обилкой. Хватило бы стамины. <свотило> так, боекомплект. Но тут, тут стоит, кстати, задуматься. Или за счет того, что мы часто будем использовать обилку, теперь нам не хватит стамины. Если не будет хватать, мы, соответственно, лучше заберем у себя одно спецсредство и добавим себе резервы. Последнее. увеличение урона от эффекта способности. Или стамина. Ну, что ж вы со мной творите? Вот так вот тогда возьму. Вот так на наверняка. Все, наверняка, да. Ну, казалось бы, единичка это не так уж много, да? Но... В... По накопительной части, ладно. Поставим пока так. Блин, и то под сомнением. Курт, курт, курт. Красавчик то мой, давай. Когда то я тебя любил? Запас здоровья. Скорострель... Конечно, скорострельность. Затрат на применение рыбка. Или уменьшение стоимость применения способности. Затраты на рыбок возьмем. Так, увеличение времени действия способности. Так. Увеличение урона спецсредства 40. И увеличение боекомплекта. Боекомплекта. Урон. Увеличение длительности эффекта замедления. Особо черты. Так. Увеличение времени действия способности. На напомни себе. Давненько не юзал его. Ну метку я помню. Она тоже Метка. А, ну да-да-да, вот это Всё. Жизнь, здоровье. Да, нет, тут лучше жизнь себя добавлю, мы и так здесь немножко себя опустили. Последнее. Урона вот увеличение урона в голову основу оружия, время действия, способности. Знать бы еще насколько. Вот насколько увеличение урона в голову. Увеличение степени замедления противникам. Так, еще раз. Увеличение урона в голосовом оружие во время действия способности или увеличение степени замедления оперативников по действию особой черты. Нет, давайте. Ну, я не настолько хорошо, наверное, раскидываю по головам. Проще, конечно, шотнуть. М. Ну, естественно, выбрать вот это. Но при условии, что я не так хорошо накидываю в голову, наверное. Хотя, блин, я же, блин, играю снайпером. Какой не накидываю в голову, да? Но по, -по... по количеству народа негативка. Но это неплохая. Вот, скаут, это да. Так, увеличение максимального запаса выносливости. Уменьшение затрат на рвок. И ускорение восстановления способности затрата, затраты, затраты. затраты. здоровье, нет вот это возьмем, увеличение бонуса увеличение бонуса к урону особой черты и способности так, увеличение бонуса или противника, где вторая действие способности получает эффект замедления распродвижение минус, ну а бишоп Давайте сделаем, это, по крайней мере, это необычно. Конечно, хорошо, когда накидываешь голову, это однозначно, да. Но я хочу проэкспериментировать с замедлением. Это будет очень непривычно и необычно для, для народа, который будет попадаться. Только ради этого. А так, конечно, да, выбирайте скорее больше в голову. Но мы эксперименты. Так, выносливость или здоровье? Здоровье. Выносливость ты нам даешь, а здоровье ты нам не даешь. Баги. Это уже, по снайп... уже третий снайпер, у которого я это замечаю. Возможно, скорее всего, я до этого не замечал. Увеличение урона спецсредства. Плюс 40. И увеличение радиуса действия эффекта способности. Пышка. Тоже, походу, не работает. О -о -о -о -о. Так, ускорение восстановления способности минус 6 или увеличение радиуса действия. Блин, давайте по радиусу поподнять. Да, не работает это. А, нет, кстати, работает. Это, это я все, сорян. Это, это мой косяк. Это я. Не отображался радиус действия. Все, все, все. Беру свои слова обратно, товарищи разработчики. Вот в, в этом вопросе, да. Но, блин, с жизнью, жизнью это точно не работает. Так, увеличение дальности броска или увеличение времени действия. Дальность броска. Так, особая черта, установленную аптечку, можно подобрать для сокращения времени восстановления способности. Вот здесь вопрос, да? Аптечку. Я так понимаю, шашку можно подобрать. Так, или увеличение стамины. Давайте вот так вот сделаем. Хотя стамина нам будет не хватать, но попробуем сыграть таким, таким способом. Так, арчер тоже мой нелюбимый. Но ну, один из генеостановления способности. Так. Увеличение урона способности. На противника в радиусе поражение спецсредства накладывается эффект замедления. Так, ну сколько там у нас? На 25%. Или ускорение восстановления способности. Ускорение восстановления способности, наверное, возьмем. А, нет, урон, урон, урон. Так, это суда, это суда. Увеличение урона. Увеличение времени действия. И ускорение восстановления. Слушай, ну тут можно либо очень часто это делать, да, либо если это делаешь, то делаешь это очень сильно Еще раз Увеличение урона, но нигде не написано, что увеличение длительности, где написан негативный эффект Такое ощущение, что они вот а, разбирали все классы, классы, классы под конец Блин, не, или я просто начал только по конце смотреть это Что это такое? Что, мать его, за сюрпризы? Минус 4 секунды. Ну... А, ну я понимаю, да, что у тебя будет на фафакту. Заюзал, у тебя будет 2 секунды, чтобы накинуть 75 урона за укрытием. Это логичная балансировка, логичная. Хотя, хотя этого не хотелось бы. Блин, ну это очень вкусно. Ну ладно, давайте попробуем, но это очень вкусно но и очень больно, но тем не менее, это очень, очень быстро надо сделать. Время действия спецсредства. Или увеличение урона спецсредства. Ну, урон плюс 5, ну такое. Давайте лучше действие. Уменьшение стоимости применения. Так, вот, увеличение скорости полета пули. Либо во время действия способности Выстрелы из основного оружия разрушают укрытие Скорость полета пули Так, все дальше я уже не буду прокачивать Даже сейчас не буду прокачивать Я в принципе этим оперативникам особо... Не ну, хотел, ладно, давайте поставлю, вдруг я им буду играть Так, далее Чтобы мы взяли Увеличение базовой скорости передвижения Увеличение базового запаса здоровья или увеличение времени действия способности. Блин, ну придется все-таки выкачать. Хотя я и мы не играю. И последнее. То, ну если все-таки сел играть, то сел играть нормально, да? Увеличение запаса здоровья, стамины. Или увеличение базы запаса брони. Здесь я бы взял скорее броню. На этом, в принципе, с этим оперативником все. Неплохо они с ним поработали, но господи, почему такие кривые описания? Так, сейчас один из моих любимых оперативников Вага Так, увеличение запаса Прочности дрона или увеличение Скорости передвижения Да двигается он в принципе Плюс-минус нормально, наверное Запас прочности лучше взять Уменьшение стоимости применения По конечностям Так, увеличение максимального количества целей Получающих урона способности Или увеличение радиуса действия способности так, сколько у нас тут? Не более чем три вражеские цели. Вопрос. Увеличение максимального количества целей, попадающих, получающих уронноспособности. Ну, блин, зачем? Типа, ну они не будут сидеть прям такой толпой. Конечно, радиус. Так, увеличение запаса прочности или стамина, прочности. Так, ускорение восстановления. Я обычно играю на тяжелых боеприпасах, чтобы у меня было две машинки. Это очень, очень плохой я, очень плохой я получается. Так, это что тут? Ладно, надо посмотреть. Так, ускорение восстановления способности или увеличение радиуса действия способности. Ну, либо раз блин раз в раз в 17 секунд это юзать или радиус блин давайте используем радиус это прям очень мощно получается так дрон восполняет кажд а, дрон каждый дрон восполняется каждый раунд ухудшение всех характеристик дрона 20 или особо что дрон взрывается от получения. от О -о да, И я играю на тяжелых. Вот эта пушка. Вот эта пушка. А стоит ли сейчас стрелять под себя, да? И достойно умереть. Влечение максимального количества целей, получающих урон от способности. Лимит целей плюс 2. Вот, вот вопрос. Не более чем 3 плюс 2 вражеские цели. Сколько команда будет... А, это чисто... Сорян, это я что-то только тупанул Это чисто ПВЕшная херня По факту, если ты делаешь плюс 2 Получается плюс 5 дополнительных целей Это Плюс еще мой радиус 16 метров Это ты просто выкашиваешь Все ПВЕ-поле Это просто ПВЕ-пушка Вот вага сейчас пве Очень будет цениться за счет своей обилки Если еще поставить чисто на Восстановление Способности да, То это блин это очень шикарно. Но мы в свою, слой, в свою очередь мы берем выносливость. Нам не интересен вариант с увеличением максимального количества целей. Нам это не интересно. Применяем? Применяем. Вот теперь я прям хочу вагой поиграть. ох, -ох, -ох что же можно творить? ак поехали. Запас здоровья. Так, у нас увеличивает запас здоровья, либо ускорение восстановления способности. Минус 3 секунды и плюс 5. Блин, ну давай попробуем вот так вот. Но будем играть чуть аккуратнее. Увлечение радиуса действия спецсредства. Или увеличение времени действия спецсредства. Давайте радиус, конечно. Что? Что? Так. Запас здоровья. Или скорострельность. Блин, скорострельность. Ох-ох-ох, это а, прям опасненько. Давайте все таки наверное, вот так вот сыграем. три секунды, это, конечно, хорошо, но не настолько... Не настолько. Увеличение времени действия эффекта способности. Так. Или увеличение времени действия эффекта способности. Оглушение плюс 3. Или подавление. Оглушение плюс 3. Так. Уменьшение стоимости применения способности выносливость, или ускорение восстановления способности. Минус 5 секунд, если минус 3, то, ну да, да, тут же интересно получается. Увеличение времени действия, способность подавления, оглушение. Все на оглушение. Так, уничтожение противника во время действия способности восстанавливает 150 стаминки. Или противник замедляется на 20% на время действия эффекта подавления. Угу. Замедление это, конечно, хорошо, но, наверное, давайте возьмем возьмемся по стаминке. Возьмем себе, Попробуем поиграть с восстановлением стамины. А я, по-моему, не выбрал, да? Да, не прокачал. Еще раз Блин, ну я я не буду прокачивать ее Я себе оставляю на новую коллекцию Ну вы, вы поняли Так Главное навык выкачать А что делать Следующий Диабло Диабло только начал пробовать как-то раньше он не особо не заходил, но вот сейчас вот я недавно переехал и... Прям-прям... Вроде, вроде приятненько. Так, попадание в голову, время действия, способности вносит дополнительный урон огнем Или увеличение максимального запаса. Да нет, конечно. На негативочку пойдем. Так, увеличение радиуса поражения. От спецсредства плюс метр. Увеличение урона от эффекта способности... Или увеличение урона спецсредства. Увеличение урона возьмем. Так, стамина или увеличение скорости рывка. Наверное, возьмем стамину. И последнее. Увеличение базового запаса здоровья. Цели под на способности поджигать союзников рядом в течение. Так. Или так. Максимальный поджог возьмем. Обилка а наша. Все. Так, уже мы близко к, к финалу. Uh, мой, один из моих любимых на с Вагабондом. Ну тут прям <laughs> Ну что у нас тут Запас резервов, запас резервов, запас резервов Блин, тут даже вы, вообще над ним не поработали Вот это прям Еще в длительности, мы еще вот это выберем Так Попадание в голову самооружие во время действия способности накладывает эффект боевой дух, боевый дух, уменьшение входящего урона на двадцать процентов. Да нет, конечно. Так. Ускорение восстановления или увеличение скорострельности пистолета. Конечно, приятненькое восстановление, ну, скорость, скорострельность это приятно, но мы все-таки возьмем восстановление способности. Минус 8 секунд. Ну, так, давайте еще раз. М -м -м -м. Давайте так и сделаем. Так, увеличение времени действия спецсредства или увеличение боекомплекта. 15 секунд, а так у нас будет 30 секунд. Нет, давайте возьмем все-таки 30 секунд. Конечно, можно отыграть на, 7, на 45, но это очень часто придется его подбирать, он действует не так долго. И все, по факту, плюс плюс один. Не, давайте сделаем все-таки на, на, каче, ну, на качество, на, не, а не на длительность. Но это все спорно. Очень много, быстро могут закончиться. Ну давайте попробуем. Так, 20 брони. Выносливость или здоровье. Ну, возьмем здоровье. Броню мы и так себе можем завязывать Попробуем сыграть именно так. А, секунду. Блин. Нет, все-таки вот так вот. 95-40 возьмем. Да, 95-40. Так, следующий бусилок. Кстати, что у бусилок, что у сокола. а же... Так. Ладно, это уже потом разберем, когда будем навыки. Это потом будет интересно. Так, увеличение запаса прочности щита, которая дает способность. Так, увеличение максимального запаса выносливости. Ликвидация противника при помощи СПСС восстанавливает выносливость или уменьшение стоимости применения способности. Так, уменьшение стоимости применения способности. Ну, это прямо по КД можно, конечно. Но давайте, наверное, все-таки попробуем Так. Ну ножом не так часто, кстати, вот не так часто убиваются ножом противники, поэтому возьмем все-таки на восстановление способности, будем гораздо чаще использовать, чаще накидывать на себя щит. Так, увеличение скорости восстановления выносливости, потом скорострельность еще поставим, вообще пушка будет. Увеличение скорости восстановления выносливости, да. Даже думать не надо. Так, ускорение восстановления способности, жизнь. Или увеличение времени действия способности. Действие способности возьмем. Плюс полторы секунды. Увеличение запаса прочности щита. Плюс 10. Или увеличение точности стрельбы во всех состояниях во время действия. Ну да. Так. Хотя щит, щит это прикольно, но... Увеличение скорострельности основного оружия во время действия способности плюс 200%. Или увеличение запаса прочной щита, которая дает способность. Ну, конечно, увеличение скорострельности. Вы представляете? 200% накинуть, это... Еще, еще там скорострельность поставить. Будем как с пулемета херачить. Так, выносливость. Ускорение восстановления способности. увеличение время действия способности. Либо 4 секунды меньше ждать, либо на, либо на 2 секунды дольше работает. Хочется, чтобы чаще юзать на 4 секунды, но, но с другой стороны, давайте пускай она уж подольше действует. По крайней мере, я это вижу так. Так, следующий у нас видар А, так, скорострельность или бронепробиваемость. Да, скорострельность и так в принципе нормально. Давайте возьмем бронепробиваемость. Так, увеличение прочности дрона или увеличение скорости, а, скорость перемещения или увеличение прочности дрона. Ну, по нему не так часто народ стреляет, если честно. Давайте возьмем увеличение скорости. В него еще надо попасть. Восстанов... Так, ускорение, восстановление способности или длительность. Так, длительность у нас. Ну, 5 секунд оно не зарешает, поэтому возьмем а, длительность. увеличение бонуса к урону от способности. Ну ладно, татуа. Включение применения способности, либо стамина. А, возьмем, наверное, с, полто стамины. Ну, полтостамины... Или стоимость минус 20. По факту стоимость ну, мы больше сэкономим, если будем дешевле стоимость. Ускорение восстановления способности 10. И стамина. Так, увеличение урона спецсредства плюс 30. Или увеличение радиуса поражения. Блин, слушайте. А давайте... Радиус поражения, слушайте, ну радиус... Радиус поражения, если там несколько человек, да? Но в основном... Нет, давайте все-таки на урон. Возьмем все-таки на урон. Так, это жизнь. Увеличение боекомплекта. Блин, ну увеличение боекомплекта. Добро пожаловать в ад. Плюс три дрона на бой. М -м -м. Вкусняшка. А, Видар вернулся. Так, ну и что у нас остается? У нас остается Цан Лун. Так, санлун у меня не докачан. Сейчас как раз докачаем его, да. Давай. Кстати, сейчас это, по крайней мере, у нас бесплатно применяется. Потом за это будут у нас брать бабулеусы. Так. Увеличение базовой скорости передвижения. Нет, жизни возьмем. Так, уменьшение расхода энергии во время передвижения сидя. Нет. Увеличение скорости полета пули, да. Уменьшение расхода энергии, время передвижения стоя. Да нет, скорость полета пули. Это сейчас возьмем 30, что под навыками поставим, вообще будет шикарно. Так, уменьшение стоимости применения. Увеличение урона средством Да. Стоимость применения способности возьмем. Так, увеличение максимального запаса выносливости. Увеличение запаса энергии. Да. Последнее. Увеличение запаса энергии. Или уменьшение длительности удерж... удержания заряженного выстрела. Так, ну мы скорее возьмем э, энергию. Но еще раз говорю, я его не буду пока выкачивать для меня сейчас главное взять вот этот вот навык особо черта хер с ним давай переменим Ну все был миллион и нет миллиона Ну я не так много играю к сожалению поэтому у меня проблемы с кредитами хотя в некоторых летом по 18 миллионов люди вообще не парят с этим делом ну в общем как-то так такие первоначальные билды у меня получились пишите ваши комментарии что по этому поводу вы думаете но на этом все. Увидимся уже в следующем видосе, когда будем разбирать новые навыки и, соответственно, на кого оперативнее, как какой навык поставить, какой навык лам, а какой навык стал хорошим. С вами был Димон. Пока-пока. Увидимся на полях сражений.